Я очень люблю играть с детьми. Совсем вот уезжаем от государства. Мы не живем. Потому что я хочу, чтобы это было. Тетка какая-то раздается на весь лифт с спокойным твердым голосом. Линия уровня меня. Ты не станешь популяризатором. Всем привет, я Юра Маркелов, и я не знаю, чему посвятить свою жизнь. На самоизоляции займусь профориентацией и буду общаться с интересными людьми об их деле. А посему я создаю шоу «Юра ищет призвание». В первом выпуске у нас популяризаторы математики Алексей Владимирович Саватеев, Евгения Марковна Кац и Николай Николаевич Андреев. Все, больше не задерживаю. Все ссылки на канал и соцсети гостей в описании, тайм-коды в закрепленном комментарии, а история Саватеева и правила розыгрыша книги «Математика для гуманитария» в конце видео. У нас в гостях сегодня доктор физико-математических наук, ректор университета Дмитрия Пожарского, автор книги «Математика для гуманитариев» и видеоблогер Алексей Владимирович Саватиев. Добрый день. Привет, друзья, привет. На самом деле, вот как раз 30 апреля я стал экс-ректором уже, из ректора. Ясно. Ладно, нас в целом интересует не... Ваша личность в нашей программе, а ваша профессия как популяризатор математики. Вот. Расскажите о вашей деятельности. Ну, вообще, я, значит, несколько лет назад обнаружил, что могу говорить о математике с людьми, которые, в общем, с ней не встречались. И проблема у моих коллег заключается в том, что они не понимают, чего именно не знают люди, которые хотят их слушать. Если коротко, то ничего не знают. То есть, ну, грубо говоря, ты выходишь и предполагаешь, например, что они помнят, что такое синус, помнят, что такое косинус, ну, что-то-то они должны, да, помнить школьные школьной программы. А факт, в тот же, факт состоит в том, что на самом деле нормальный человек, закончивший школу 25 лет назад, просто ничего не помнит. Вот это самое простое приближение. И, соответственно, если ты хочешь ему нанести какую-то пользу, да, ты должен переходить на язык абсолютно элементарный. Но при этом можно довольно быстро, его мозг тренируя, вот ну, там, буквально за десятки минут, тренируя его мозг какими-то логическими конструкциями, ты выводишь его на уровень некоторого понимания. То есть, скажем, человеку способному за одну лекцию можно объяснить, почему в игре 15 нельзя поменять местами две последние, сохранив весь стальной порядок. Если да. человек действительно способен логически рассуждать, и даже пусть он ничего не помнит вообще об математике. Более того, такой математики в школе и нет. В школе нет э, понятия инварианта. Ну, да? В обычной школе нет. Ну вот, да, то есть она как бы понятна, что в мат-школах все есть. А в обычной школе, как бы даже, ну, если он учился в обычной школе, и вдруг через 30 лет или через 20 ему стала интересна математика, его не нужно грузить формулами обычной школы, да? ему нужно показать что-то вот такое красивое и настоящее. Вот. так что вот, значит, когда я понял это, что я умею говорить э, с людьми не математического образования значительно лучше, чем все мои коллеги математики, то я понял, в чем заключается мое призвание. Я даже не знаю, не, не стал бы называть это профессией, потому что профессия – это то, что тебе, ну, по идее, приносят деньги, доход, да, то есть, ну, как бы, дело жизни обычно все-таки какое-то денежное, а вот бывает, что дело жизни одно, а деньги в другом месте ты зарабатываешь. Вот так случается. Хорошо, а как вот обычному человеку стать популяризатором математики? Вот, например, если я захочу стать популяризатором математики, то мне в, как, в какой университет идти или что-то такое? Нет, нет, нет, тебе нужно открыть свой канал. И я думаю, что в твоем случае тебе это удастся вполне сделать, очень быстро раз, раз, раскрутиться. То есть, значит, чтобы стать популяризатором математики, нужно, во-первых, хотеть объяснять что-то людям, да, не только самому понимать, а именно объяснять другим. Это, это очень важно. Если ты не хочешь объяснять людям, э, то ты никогда не станешь, даже если ты полный гений, вот совершенно гений науки, да, никогда не станешь популяризатором. Если у тебя нет желания, если у тебя бесит, если тебя бесит тупость людей, окружающих, да, ну вот как бы э, вот тогда ты не станешь популяризатором. Популяризатор говорит с людьми, которые, ну, в интеллектуальном смысле находятся на другой стадии, да, по крайней мере, в математике. И, соответственно, тебе нужно понять, что ты. Э, ну, как бы ты. Круче их только в этой области, не надо возвышаться над ними в остальных областях, это опасная штука. Соблазн такой есть, постоянно с ним приходится бороться, что раз я круче всех математики, значит, ну, там, круче тех, кому я говорю это, то, значит, наверное, они и по другим вопросам не должны со мной спорить. Тонкий вопрос, да, если кто-то, ну, иногда видишь, что действительно человек, ну, как бы спорит, просто чтобы поспорить, чтобы там от досады хоть в чем-то быть умнее тебя, на самом деле он во всем глупее, так, так бывает. К сожалению, так именно в Фейсбуке часть всего бывает, в интернетах. Но бывает и ситуации, когда к тебе пришли люди чрезвычайно глубокие, умные, и про другие области жизни они тебя будут учить, а не ты их. Вот, поэтому, как бы, к своей аудитории, которая ко мне приходит, не, не которая со мной спорит, там, просто так, чтобы меня позлить, да, где-то в интернете, а которая приходит ко мне на лекции, я отношусь с глубочайшим уважением и, в общем, даже... Ну, каким-то таким, ну, в общем, я смотрю на нее не сверху вниз, ни в коем случае, никогда. То есть я, я, я один из них, просто в математике я буду их учить, а если дойдет дело до каких-то других вещей, они меня будут учить. Я даже представляю себе, что вот мы там берем и уезжаем куда-нибудь, ну, совсем вот уезжаем от государств каких-либо, ну, вот, предположим, что все государства мира усилит вот эту ужасность. Ну, на, на необитаемый да. остров какой-нибудь. Ну да, да, да. Вот это, если усилится эта цифровизация, вот это как бы тотальный контроль, да, то захочется уехать. Какой-то части населения ну как бы захочется уехать. И вот я буду собирать эту часть населения, да, в каждом городе по крупинке, да, в каждом городе по 100 человек. Это будут как раз те, кто ко мне ходят на лекции. Мы все встанем мы поедем. И в этом как бы сообществе я буду математик. Кто-то будет священник, кто-то будет там учить другим областям, кто-то, ну, там, руководить, может быть, буду я руководить ими, а может и нет, может выяснится, что кто-то из них лучше будет руководить процессом всем, вообще глобальным. Вот, а здесь вот, вот это вот, нужно, нужно уважать свою аудиторию, несмотря на то, что математику она, конечно, знает хуже. Дальше, нужно уметь популяризовать. Даже если ты уважаешь, но ничего не можешь донести, я видел много таких примеров, ну, человек не может стать профессионалом в этой области, если он реально не умеет сказать так, чтобы человек понял, даже если он очень хочет это сделать. Но в твоем случае я тебя обнадежу. Я думаю, что у тебя это все получится, если ты выберешь, такую вот, как бы такое призвание. Если ты возьмешь у меня эту пальму, да, там я, допустим, через несколько лет перестану уже этим заниматься в силу старости. Если ты ее перехватишь у меня, я буду очень рад, и я думаю, что у тебя все это получится. И, конечно, ни с каких институтов не надо начинать, а надо начинать с канала в YouTube. Ясно. Хорошо. А вот, Алексей, как вы думаете, получит ли канал Маткуль Привет серебряную кнопку YouTube, если в России, ну, русскоязычных 100 тысяч человек, которые э, а, подпишутся? Ты знаешь, месяца три назад нам казалось, что это произойдет даже в этом году, в 2020 -м. Но когда началась... Да, очень быстро росли. Прямо очень быстро. И уже было видно, что чуть не к лету. Но потом рост резко замедлился с началом карантина. Казалось бы, почему? Все должны наоборот лезть в интернет. Но нет, дело в том, что все переместилось в интернет. Раньше, как бы, многое было в офлайн, а Саватеев был в интернете. А теперь все в интернете. Со мной конкурируют ЕГЭ там всякие программы, да? Со мной конкурируют все ресурсы, которые им помогают учиться. Просто школа. И рост очень сильно замедлился. Он сейчас такой медленный, что ни о каком 10 тысяч, вот ни о каких 10 тысяч в этом году. Речь, конечно, не идет. Но, э, так как сейчас более-менее 60, но ну, там без малого, 59 с хвостом, я думаю, что когда-нибудь 100 тысяч у нас будет. Ну, например, через год. Ну, вот так, если, если мы будем э, как-то активно заниматься, все-таки чем-нибудь активно, я не знаю, у нас могут быть коллабы какие-нибудь неожиданные, да? Но вот как, например, десятка тысяч, вот за десятку тысяч, спасибо просто лично Теме Лебедеву, да? Он согласился пойти, значит, и поговорить со мной и привел 10 тысяч человек. Ну, да. Ясно. Еще какие-то по несколько тысяч приводили другие люди тоже там знаменитые в чем-то. Вот сейчас у нас выйдет коллап. Ну, когда у тебя выйдет, наверное, у нас уже выйдет. Вышел, можно сказать, коллаб с Дмитрием Петровым, лингвистом и полиглотом крутым, который на телеке выступал. У него там сотни тысяч. Ну, в общем, возможно, от этого появится новый рост. То есть идея, Яско. сейчас мы поняли, что математикой уже я все, ну, как бы все ресурсы чистой математики, наверное, я исчерпал, уже неоткуда брать подписчиков вот так. А вот из других каналов высасывать их из других, как бы, людей, да, с помощью совместных, значит, обоюдовыгодных проектов, да, то есть когда мы беседуем с кем-то интересным человеком, да, это ему плюс, потому что все-таки, как-никак, у меня почти 60 тысяч, да, и к нему кто-то из них придет. Даже верно. И от него придет. То есть это как бы такая вот игра, э, игра э, с положительной суммой для нас двоих. Она с отрицательной суммой для остальных. Потому что убегают от Ну как бы мы растем, и если мы оба выросли, остальные как бы сравнительно оказались ниже. Хотя они тоже постепенно растут, но медленнее в этот момент. Вот, поэтому как бы моя стратегия такая. Так как я очень много знаю людей, и, и среди них есть и миллионники, и кто угодно, то моя правильная стратегия это все время коллабы делать. И вот в этом случае, возможно, мы достаточно дойдем. Да я, в общем, верю, что дойдем. Но, но видимо, не в этом году. Наверное, в 2021. А и вот бывает ли у вас из-за популярности в интернете, что узнают на улицах и просят сфотографироваться? Только буквально по... там, если я, вот Нормальное время в Москве, если я перемещаюсь в течение дня между несколькими местами, 4-5 раз примерно за день. То есть узнаваемость в Москве... Это несколько раз в день. В Измайлова просто, так сказать, абсолютная норма, что я пошел в магазин, и со мной кто-то поздоровался. А, еще там через день кто-то попросил сфотографироваться. А, здесь еще Бауманка. Здесь общаги. И, ну, mm -hmm. постоянно кто-то узнает. Просто, просто здесь вообще, как бы, здесь реально ощущение такое, что такой парень знакомый всей деревни Измайлова. А, вот. А, ну, а в других городах тоже. То есть ты приехал, там идешь по улице. И то, «О, Алексей Владимирович, у вас здесь лекция будет? Да, вы у нас там в Самаре». Ну, понятно, да, то есть в таком вот духе. Ну, это Самара, я условно сказал, везде. Да. Вот, то есть это, это узнавание, да, узнавание очень частое. Какое-то время я дико от этого фанател, ну, как бы тщеславие, понимаешь. Потом ну, потом да. просто к этому привык, как к обычному делу, что я стал персоной видеоформата, так сказать, персоной, ну, как это называется? Медийный. Медийный, да, медийным человеком. Да, меня узнают нормально. Uh, вы всегда фотографируетесь. Да, да, можно с вами сфоткаться, это стандартно, да. Как-то с Бояршиновым метро ехали на э, разговор. Первый подошел, говорит, Алексей Владимирович, это вы, да, сфоткался. Второй подошел, Борис Сергеевич, вот это да, он меня как бы даже не посмотрел. А третий, он подошел, долго стоял, потом говорит, простите, а можно с вами с обоими сфоткаться? Так что да, это как бы все, все мы, все популяризаторы, у кого там сильно за, э, за 100 тысяч, ну, общих как бы просмотров, да, ну, да, все, все узнают, узнают, узнают часто, да. Угу. Ну и, наверное, последний вопрос. Вы кайфуете от своей работы? В принципе, вот от своей вот этой, от, от призвания, да. А, то есть, работа вот организации науки, я бы не сказал, что я испытываю какое-то особенное удовольствие, но я это умею, я это делаю. А вот, ну, как бы, таких, как я, организаторов, я думаю, что сотня на всю страну минимум. А таких популяризаторов, пожалуй, не очень много. То есть, тут я, как бы, без ложной скромности могу сказать, что нас совсем уж единицы, особенно в математике. Ну, вот Коля Андреев сразу приходит на ум. Андрей Михайлович Рогородский очень крутой популяризатор, но все-таки серьезной науки. Он не, не, не может для общей аудитории. Ну, так и, в общем-то... Все, есть несколько медийных человек, людей, которые занимаются подготовкой к ЕГЭ крутых, но их я как бы не, ну, не в счет. Да? Некоторые из них мои большие друзья, но все-таки они даже сами себя, они как бы не называют популяризаторы, они все-таки крутые подго... ну как бы крутые учителя по подготовке к ЕГЭ. Ну, то есть математики совсем немного. Это, это вот э, еще часто спрашивают, почему я не уеду за рубеж, я бы мог. Ну, или даже не то, что уеду. Не уеду я, потому что я очень люблю свою страну и не люблю, как бы на самом деле, иностранные всякие государства, но жить там не люблю. Но я бы мог отсюда вещать туда запросто, почему нет, да, я бы мог перейти на английский и вещать для них. Но вот как бы иногда, возможно, я это готов делать, но именно иногда, во-первых, все-таки мое служение связано именно с моим народом, с народом, который говорит на моем языке, здесь не важна этничность, нисколько, никакого значения не имеет. Важно, что это общение с людьми, которые понимают и говорят на русском языке, будь то Латвия, Кавказ или там Узбекистан или Москва с Питером и другими городами. То есть мне важно именно на моем языке говорить. И во-вторых, на английском таких как я навалом. Вот там действительно сотня, сотня моего уровня на весь мир англоязычных. Вот реально сотня. Может и больше, может какой-нибудь там знаток этого дела, сего ворону скажет, что ты себе льстишь, там не сто а тысяч. Ну то есть как бы я, я не знаю точно где цифра, но здесь очень важно понимать, что вот в своей, значит, в своей вотчине русского языка действительно степень монополизма высока. А там она испаряется. Ладно, спасибо большое, что согласились поучаствовать в нашем интервью. Спасибо, что пришли. Давай, Юр, тебе удачи. Я думаю, что вот эта популяризация у тебя выйдет очень хорошо. Я не знаю, какие у тебя планы по жизни, но я тебе желаю удачи. Если ты выберешь эту стезю, то ты в ней преуспеешь. Вы, наверное, удивились, а почему же у меня сзади висит карта московского метро? Да потому что она красивая! Артемий Ребедев, приходите ко мне в шоу, когда будет выбор ну, в облаздизайнер. У нас в гостях автор методики раннего развития детей башиматика от Женни Кац, собственно, Женя Кац. Здравствуйте. Привет, Юра. Так, расскажите, пожалуйста, вкратце о вашей деятельности. Но я очень люблю играть с детьми, неважно в математику или не в математику. Я вообще-то в разные люблю играть с детьми, но в том числе люблю в разные математические игры. И мне очень нравится показывать и детям, и их родителям, что математика – это красиво. Что мы можем взять какую-то простую вещь, там, не знаю, листочек бумажки, и из него что-нибудь красивое вырезать, и что это тоже математика. И показывать всякую математику нешкольную. Ну, и вообще показывает что от математики можно кайфовать что можно получать удовольствие от занятия такими вещами как исследование причем исследование может быть как на уровне четырехлетнего ребенка так и на уровне то не знаю четвертого класса вот ты считаешь вот э, популяризацию математики как профессию или скорее как призвание и ты зарабатываешь деньги в каком-то другом месте ты знаешь, для меня это, пожалуй, на стыке, то есть в какой-то мере, да, для меня это призвание, с другой стороны, да, в какой-то мере это работа, которая меня кормит, но, опять же, она складывается из очень многих составляющих, я не могу тебе четко сказать, что это вот прямо то, что меня кормит от начала и до конца. У меня есть много разных проектов, какие-то из них больше просто для радости, потому что я хочу, чтобы это было. Там, опять же, когда мы выпускали первую тетрадку, у нее был маленький тираж, и, ну, как бы, просто хотелось, чтобы была такая вот осмысленная тетрадка. Когда у тетрадок стали большие тиражи, то они в какой-то мере кормят. Ну, понимаешь, это не случается мгновенно. Это да. Так, а вот что нужно сделать, чтобы стать популяризатором детской математики? Вот если я, например, захочу таковым стать, вот с чего начинать? Ну, мне кажется, как раз самое ключевое — это видеть, какие бывают темы, задачи, которые увлекают в равной мере и детей, и родителей. То есть вот показывать, как я в одной книжке недавно вычитала, задачи, у которых низкий пол и высокий потолок. То есть очень маленький порог вхождения в задачу, то есть вот любому, там, объясняешь задачу, он говорит, а, ну я понял идею. Ну, классический пример, как вырезать одним прямым разрезом какое-нибудь окошко такой формы, там, не знаю, вырезать окошко в форме квадратика. О, говорит, взрослый, вертит листочек и говорит, а, ну вот же, чик, и у него все получается. Вот могу продемонстрировать. А следующее, скажем, говоришь, ну хорошо, а вырежет теперь мне два ромбика. Или теперь вырежи мне букву П. Он говорит, как букву П? Одним разрезом? Я говорю, ну да, одним разрезом. Вот, говорит, смотри, я рисую букву П на листочке бумаги каким-то толстым маркером, чтобы было хорошо видно. Вот у меня буква «П». Да. Вот теперь, что мне надо сделать, чтобы одним разрезом ее вырезать? Мне надо уменьшить количество линий. Мне надо каждым сгибом уменьшать количество линий, которые остается резать. И вот в итоге вот надо свести их все в одну линию. И эта задача, она такая, как бы у нее очень понятное, простое условие. Оно коротко формулируется. При этом эта задача понятная. И такая воодушевляющая для очень многих людей. То есть я эту задачу показывала и на семинарах для родителей, и на семинарах для учителей. Вот я сгибаю, линии стало меньше. Сгибаю еще, линии стало еще меньше. Вот стало уже лучше. Осталось только маленький хвостик вот тут вот на ножке П. Вот я сгибала, сгибала, свела все в одну линию. Потом беру ножницы и режу вот по этой прямой линии. Открываю, и вот у меня получается окошко... Сейчас разверну до конца. В виде буквы П. Вот такая популярная математика. То есть задача простая, понятная, ее легко попробовать каждому повторить. То есть, ну вот, человек видел, что это можно сделать. Вот я на его глазах свернула листочек. Раз и вырезал, это быстро. А с другой стороны, эта идея, она захватывает. А вот это можно? А как же вот это? И люди начинают думать потом часами над этой задачей. И для меня важно, что как раз вот задача такая творческая, то есть можно по-разному, наверное, ее решать, но при этом можно какие-то пошаговые, можно какие-то более простые выбирать задачи. Но человек сам заинтересовывается и увлекается. А вырезать там квадратика или два ромбика, это может почти каждый. Нет, низкий пол, пол вот простая P, задача, вот легко в нее войти, но да. увлекает. С буквой П уже на самом деле вот не очевидно, если задаться таким вопросом просто вот абстрактно, квадрат как-то кажется, что да, но буква П. Ну... ну вот буква П, да, вот, да, ну но, но, выр вырезаны же, да. же, да. Значит, можно, там, не знаю, букву М, опять же, рисуем, сгибаем, ну, и вырезаем. Видимо, как, как видимо любой набор можно, но ну, давай я для убедительности еще букву моя вырежу. Будет популярная математика. А, вот, да. Ну, то есть это вот тоже такая идея, она красивая, и она вдохновляет. Так вот, если заниматься популяризацией математики, то надо собирать коллекцию таких вот задач, которые вдохновляют, воодушевляют разных людей на исследование. Когда человек говорит, ой, а что, правда можно, да, что всегда, что вот прямо любую фигуру из отрезков можно превратить, все вот эти отрезки свести в одну линию и потом по этой прямой линии разрезать? Неужели? Ты говоришь, ну, вот, пробуй. Он пробует, и ты кида, любую можно. Здорово. Сейчас букву М дорежем. Да, сейчас дорежем букву М. Будет у нас популярная математика. Но опять же, вот при вырезании буквы М встает такое вот школьное забытое слово – бисектрица угла. Некоторые люди со школы ни разу не вспоминают, что это такое. Но вообще-то каждый следующий сгиб мы делаем по бисектрисе какого-нибудь угла, чтобы уменьшить количество линий. Вот сейчас разверну. Вот буква М. Да. Ну то есть понимаешь, вот популярная математика она такая, на мой взгляд, что ты показываешь какую-то красивую штуку, человек говорит, о, круто и что, прямо вот можно повторить? Как мировая пандемия изменила твое дело? О, ухудшила ой, да, все, или улучшила? Все, все а, дел... Ты знаешь, не то чтобы прямо ухудшила или улучшила, но э, сильно изменила, потому что у нас все группы были очные, все семинары были очные. У нас довольно много групп. И нам пришлось думать, что же делать теперь. И мы придумали два проекта совершенно разных. Один мы придумали, что мы делаем проект, который называется «Машематика дома». Это пакет готовый прямо вот всех материалов для занятий с детьми. То есть вот человек покупает, и ему раз в неделю, там, вот он на месте покупает себе курс, приходит урок. И в нем и задания такие, и задания сики, и все, что надо к этому уроку распечатать, и видеоинструкции. То есть вот мы прямо сняли подробные видеоинструкции, сделали конспекты с фотографиями, чтобы человек понимал, как ему в это поиграть. Это все для дошкольников. И это один проект, который мы, может, и собрались бы когда-нибудь делать, но вряд ли скоро, потому что это очень много сил отнимает, и вот мы его придумали и сделали. С другой стороны, мы перевели все наши очные группы в Zoom, и у нас куча онлайн-групп, и мы много лет объясняли, что нет, по скайпу и прочее невозможно работать с дошкольниками, потому что как же они высидят так много, и как же играть в геометрию. Так вот, за, эти, там, за этот месяц мы придумали кучу разных вариантов, как играть с детьми онлайн, чтобы были и подвижные игры, и геометрические игры, вот все это поизобретали. А с третьей стороны мы научились вести семинары через Zoom, и география наших семинаров расширилась фантастически. То есть у нас были люди, там, не знаю, из Черногории, из Америки, из Германии, которые на очный наш семинар, конечно, не попали бы. А так прямо вот у нас серия семинаров только что прошла очень таких живеньких. Да, так что, конечно, изменило. Да, да. да это круто. Наверняка же... Вы теперь стали конкурировать. Ну, так как вы вышли на более широкую аудиторию, то стали конкурировать с кем-то еще, но ну, я не знаю, с кем-нибудь из ну, из знаю, Саратова, какой-нибудь такое похожее. Э Ты ну, знаешь, меня наоборот, меня все время спрашивают: у вас есть какие-нибудь коллеги, там, не знаю, в Нижнем Новгороде, или вдруг у вас есть какие-нибудь коллеги, не знаю, хотя бы в Питере, которые бы вели похожие занятия? Я говорю ребята извините вот все кого я знаю вот у нас там 25 педагогов в москве да. а в питере вот нету сейчас педагога когда будет говорю скажу пока не знаю ну то есть наверное есть люди которые делают что-то похожее но вот прямо так чтобы я знала что это достаточно качественно вот сходу не знаю можешь рассказать какой-нибудь забавный случай из вот практики каких-то кружков там или мы, скажем, давали недавно задачу, которая взрослым кажется очень простой. Складываешь ребенку картинку из трех счетных палочек. Ну, там, не знаю, вот букву «П». А потом говоришь, а теперь возьми шесть палочек другого цвета и сложи тоже такую же букву «П» с такими же пропорциями, но только вот из шести палочек. Взрослым эта задача кажется очень простой и очень понятной. Пока это буква «П», там ребенок понимает, что вот эта картинка для гномика, маленькая, это для великана, она большая, все работает. А дальше мы взяли и предложили группе пятилеток удваивать картинки чуть-чуть побольше, там, из пяти палочек. Вот из пяти палочек для гномика, из десяти для великана. Некоторые дети говорят, о, окей, запросто любую картинку удваивают. Некоторые удваивают одну часть, остальную забывают. Некоторые пока сложить точно такую же могут, а удваивать вообще не могут. Вот прямо ни в какую. Вот эта идея им еще не легла. А бывают дети, которые могут удваивать но не могут по удвоенной собрать маленькую. И наоборот. То есть вот есть те, кто по маленькой собирают большую легко, а по большой маленькую не могут. Ну да, ну и да. вот понимаешь, это то, как у детей по-разному укладывается в голове какая-то идея. То есть вроде как для того, чтобы по большой собирать маленькую, по маленькой собирать большую, нужна одна и та же мысль про подобие. Но кто-то из детей легко увеличивает, кто-то легко уменьшает, кто-то легко и туда и туда, а кто-то не то, не то. Вот они это на разных стадиях понимания вот этой идеи, концепции про подобие. И не знаю, считает ли это забавным случаем, но мне кажется, что это важно про математику с дошкольниками, что взрослым кажется, что все эти задачи одинаково простые. А самая сложная, наверное, задача для взрослого, который этим занимается, это попасть в возраст. Вот придумать такую задачу, чтобы ребенку было посильно, но при этом вот он бы напрягся и пошевелил мозгами. Спасибо большое, что пришла и пообщалась. Все, пожалуйста, да? я была рада тебя видеть. Давай, пока. До -да встречи пока. вживую. Давай, конечно. Полчаса просмотра видео. Минута гимнастики для глаз. У нас в гостях кандидат физико-математических наук, автор проекта «Математические этюды» Николай Николаевич Андреев. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, кандидат математических наук – это не самое важное в жизни, важно что-то сделать, да? Вот. Ну, и действительно, вот, собственно говоря, ну, этюды – это стало таким делом жизни. Начались они в 2002 году, когда были сделаны первые там пару фильмов. Вот, Они настолько понравились, что решили продолжать. Ну и вот так продолжаем до сих пор. А как стать популяризатором математики? Вот вы популяризатор, вот какое нужно образование, в какой университет идти, или как вообще стать? А, ну, на самом деле, это вот главная беда нашей сегодняшней научной журналистики, что для того, чтобы что-то популяризировать, нужно это знать. Ну, хотя базы, это, знаете, понятное дело, что я там далеко не всю математику знаю, вот, но и популяризирую далеко не всю. Вот. Все-таки образование должно быть базовым вот по той специальности, которой хочешь рассказывать. И только тогда что-то получается хорошее. Потому что, ну, оч... такой стандартная, реальная вещь, что знать нужно там в разы больше, чем то, что ты рассказываешь. И тогда можно для ну, там для одной аудитории чуть по одному рассказать, для другой чуть по другому. Мы когда вот этюдо начинали делать, то <смех> рассчитывали... Ну, для меня такой вот, э, так сказать, э, ну, таким, неким, э, неким примером хорошим был Простоквашино, который можно в любом возрасте смотреть и в детском, и во взрослом что-то находится, и вот мы старались строить аттитуды так, чтобы можно было и ребенку, что-то совсем там шестиклажки, просто показать, что там что-то красивое есть. Но чуть-чуть со знаниями, там математики. Но и студенту тоже что-то рассказать. И многие математики что-то узнавали тоже иногда из наших фильмов. Потому что все равно ну не про все знаешь. Еще вот в соседней области есть что-то такое интересное. И это, собственно говоря, тоже а, бывало. вот, а Поэтому... Я-то в популяризацию, ну вот, во-первых, понравилось, во-вторых, в какой-то момент понял, что ну, теорема у нас тут вот в математическом институте стекло, там есть народ, который лучше меня доказывает, а вот в этой области как-то так по большому счету никого не было и, ну, в мое время, вот, поэтому делать нужно то, что получается на мой вкус в жизни. То, что умеешь, и то, что э, хорошо получается. Вот это и нужно делать. Ну вот, и, и пашем свое поле. Хорошо. Вот, поэтому чего-то такого вот, чтобы именно была цель стать именно популяризатором, это, на мой взгляд, неправильно. Нужно быть специалистом в чем-то. А дальше уже вот, если умеете. И здесь на самом деле очень важно, вот я, к сожалению, уже больше исключение из этого правила. Самая хорошая, конечно, поляризация – это когда человек еще и наукой занимается. Вот это вот идеал, конечно. А, Но ну, как пример могу привести Серегу Попову из э, астрофизики, который очень много, ну, и наукой занимается, и, и вот, э, очень много научно-популярных лекций. А, с другой стороны, занимает это время 24 часа в сутки, а иногда 25, поэтому не всегда так получается. Понятно. А вот вы живете на деньги, заработанные с популяризации, или где-то в другом месте у вас основной заработок? Мы не живем, если говорить про деньги. Нет, с деньгами сложно, и здесь отчасти из-за моей позиции, в том смысле, что, на мой взгляд, популяризация, чтобы достигать своей цели, а у нас вот в названии лаборатории есть еще и слово пропаганда, у нас лаборатория популяризации пропаганды математики. Вот. А, а, то есть она должна быть заведомо бесплатной для конечного пользователя. А более того, вот я почему вспомнил про слово пропаганда, что иногда нужно даже навязывать, попытаться там какого-нибудь школьника перевести к, к, через его любовь к математики. Вот. И заведомо это, конечно, денег не приносит, но здесь нас выручило то, что позиция института, потому что в, общем -то, в научном сообществе, но ну, в частном в математическом, и в частности, вот, в особенности, я бы сказал, в нашем институте, народ понял, что это очень важное дело и готов был всячески изыскивать, пусть небольшие, но все-таки какие-то там ставки в институте и так далее. Так что вот даже вот а, в десятом году вот лаборатория была создана. А, здесь э, понятное дело, что научные ставки и вообще возможность принять в, в, в академический институт а, далеко не позволяют охватить всю команду. Там, трехмерщиков, там, дизайнеров и так далее. Но, тем не менее, как бы, чем может, институт делает. Вот. Ну, а мы стараемся не очень много хотеть и э, как пытаемся, пытаемся продолжать дело вне зависимости от... А, разные были, как бы, в жизни моменты, но вне зависимости ни от чего дело продолжалось. Ясно. А, а, а... А здесь, опять же, раз ты, ну, условно говоря, вот, раз мы говорим про а, профориентацию, ни в науке, ни в ее популяризации деньги не могут быть первым пунктом, ну и даже вторым пунктом. А нужно исходить из другого, а дальше уже пытаться. Вот у меня опыт не очень хороший, но я считал, ну вот мы придумали там модельки всякие, там вот сзади за спиной стоит шкаф с разными модельками, которые я мечтаю, чтобы они были в школе. Я думал, я приду в какую нибудь условную Сбербанк, и они сразу хотят, чтобы их логотип был в этих классах школы. Вот. Напечатаем кучу моделек и раздадим по школам. Ну, не получается почему-то так. Может, я плохо, плохо умею уговаривать. Вот. Но надеюсь, что когда-нибудь модельки такие будут в школе. Да. А вот мировая пандемия как-то изменила ваше дело или все продолжается? Она улучшила в каком-то смысле положение, потому что ну, у меня много лекций по России вот, в год, а сейчас они все отменились. И я таки сижу и занимаюсь этюдами. И мы за это время сделали очень много. Ну, вот последнее же наше такое большое дело это вот книжка. Математическая составляющая, да. да? Да, у меня такая да, есть тут. А у тебя не такая? У меня первая. У, меня первая первая. у тебя 150 да. страниц, а у меня 367. Да. А, и здесь, во-первых, и существенное отличие, ну, там, понятное дело, что увеличилось количество сюжетов, количество авторов. У нас, в отличие от той книжки, здесь три филдских лауреата, один нобелевский лауреат. Вот. Но здесь очень важно, еще две, два, две части важные возникли. А первая, которая тебе, в том числе и твоим а, одноклассникам, там, и твоим возрасту, это дополнение комментариев литературы, где вот если там про параболу в книжке есть какая-то заманка, то здесь уже много чего дальше поясняется уже такого математического. Уже и списка литературы приводится, и какие-то модельки, которому... но такое существенное математическое расширение. Вот. То есть, вот основная... Часть книги осталась как была, по идее, вот, э, так на двух страницах рассказать, что такое красивое, чтобы увлечь. Вот, э, условно говоря, популяризация от обучения, она очень сильно отличается. Вот обучение это сидеть, работать самому, там э, уметь решать примерочки. Популяризация, она увлечь. И вот здесь, чтобы не отпугнуть, как бы вот, основная часть осталась похожая по стилю, что вот две странички, что такое красивое, без формул и так далее. А потом уже вот формулы и какие-то дополнительные объяснения, пусть и не сложные, но важные, вынесены в, вот, в часть дополнения и комментариев. А вторая глава, вторая часть, которая новая, это книжная полка, где мы вспоминаем книжки, которые должны стоять вот на полочке у хорошего человека, увлекающегося математикой. Вот. Но ну и напоминаем, что вот такая классика существует. Например, вот какие книжки обязаны стоять на полке? Проверка меня на математика? Слушай, ну, с тобой все просто. Книжку Васильева Гутенмахера «Прямые кривые» ты наверняка знаешь. Все-таки проверку не прошел. Не прошел, да? Ну, не знаю, Вот я дик совершенно люблю книжку Штенгауза «Математический калейдоскоп». А, а, да, это я да. да, вот. На самом деле, вот мы пишем, что э, вот три, три первые книжки вынесены, они вообще взялись следующее: мы старшие товарищи, которых здесь много и великих и хороших, э, мы опрашивали. А вот от, с чего началось твое как бы, вот, увлечение математикой? Кто-то говорил какую-то задачу, кто-то говорил какую-то книгу. И вот если смотреть по книжкам, то это обычно была вот в советское время одна из трех книжек. Либо Штейнгаус Математический калейдоскоп», либо «Курант Робинс. Что такое математика», наверняка слышал. И «Радемахер Теплец, Числа и фигуры». Угу. Вот, вот у многих этих книжек. Ну, а дальше перечисляется масса интересных вещей, но это отдельный разговор. Вот То, что полезно так вот открыть для себя. А, это много, ну и включая уже такую более специальную литературу, меня не знаю, геометрические преобразования яглом, понимаешь? Вот. Да, это я тоже читал, да. Да, ну все-таки геометр. А можете вот нашим зрителям показать какой-нибудь интересный этюд? Взял трапецию и свел ее к прямоугольнику. И осталось... Да. Осталось понять, чем эти стороны прямоугольника были в исходной трапеции. Да? То есть у uh -huh. тебя здесь, понятно дело, высота, а, вот, а два основания, они сложились в два параллельных одинаковых отрезка, ну, значит, полусумма оснований. Да? Uh -huh. Или там сейчас еще... Чуть -чуть. А, вот такая вот... Совершенно детский вопрос. А, вот есть две одинаковые фигурки, вот таких... Умеешь чем-нибудь из них складывать, очень знакомое по названию или по форме? Ну, кажется, наверное, из них можно сложить тетраэдер. Но геометрический подковный человек. На самом деле народ очень часто вот так складывает. Я не знаю название математической такой фигуры. Я тоже не знаю, да. Многогранник. Да, и дальше народ пытается мучиться мучить там как-либо, а действительно из этого положения можно вот сложить, повернуть и получится трайдер. Да. Вот, и кайф, вот, казалось бы, совсем простенькая штука, но, во-первых, далеко не все сходы складывают, а во-вторых, она показывает, что у трайдера в сечении есть квадрат. да. Ее можно и так приложить, и так приложить, собственно говоря, и будет, будет спадать. То есть в течение есть квадрат, что не так очевидно. Кто захочет, может задуматься, но я не знаю, там, ну, про кубик, какие правильные угольники бывают. Я тогда покажу сейчас еще одну, одну модельку. Здесь вот Кольцо. И здесь встроены э, лазеры такие линейки если взять матовую поверхность видно, нет, то, да да да то, видно что там высекается что то да то можно смотреть сечения всякие а можно Для например, себя. смотреть линии уровня меня Ой. вот а можно изучать сечение так что на самом деле вот есть этюдов, да, и там есть раздел модели. Да. И в книжке мы тоже вот в приводим всякие идеи моделек. И пока сейчас карантин, если кто нас вот будет смотреть всех, кто интересуется математикой, найдите вот книжку, найдите, залезьте на этюды. Почти все эти модели можно сделать, ну там, может не так красиво, но своими руками. А после, если вы принесете в свою школу родную то в школу будет довольна. Ну, я как-то с такими лазерами не знаю, как сделать, но тетрайдер, наверное, из бумаги там можно Тетрайдер можно нечистенно. из бумаги, можно из пенки, из какой-нибудь, там, из сидушки, вот туристической, условно говоря, там из плавательной доски там. А здесь можно подключать знания родителей, и совместно с желанием детей много чего может получиться. Ладно, тогда, наверное, наше небольшое интервью подошло к концу. Спасибо большое, что пришли к нам. А, собственно, последнее, что хочу сказать, наверное, главное гореть. Вот когда ты делаешь какое-то дело, главное ходить. ориентации закончена, а напоследок послушайте забавную историю Саватеева. 1990 год. Я учусь на мехмате МГУ. Только-только там, октябрь какой-нибудь. Ну, то есть первый курс. Октябрь 90. А, в это время я а, был таким маленьким... Маленьким, беспечным, э, ну, не, не то что дурачком, таким повесой. но ну, в общем, охламоном э, я был, вот кем я был. Вот. Ну, и, значит, у меня постоянно в ушах были эти наушники, да? И плеер. И в этом плеере постоянно с огромной значит, громкостью играл Pink Floyd, там, или Genesis, или King Crimson. Ну, все, что положено мат-школьник знать. Вот. И очень громко играл всегда. И поэтому, когда я говорил с кем-нибудь, я не понимал, что у меня в наушниках очень громко, поэтому это выглядело так. Что ты говоришь? Там. И на весь этот понятно, да? На весь все оглядываются такие. Тихо, ты что орешь, да? Я говорю, я не ору! Ну, вот так, то есть, понятно. Типичный эффект наушников. Да. Вот, я и Миша Дворников заходим в лифт. В лифтах в то время была перегрузка и норма. Вот если народу мало, ничего не горит. Лифт просто едет. Если народу э, вот столько, что еще как бы лифт, э, лифту не больно, да? но он уже он уже так, на грани. Э, он пишет, у него написано норма. А вот если вошел слишком много народу, то перегрузка, и надо выходить тогда, лифт не поедет. Но это не все понимали, некоторые там э, тетушки с этажей электората, с 9-й, 10 там, 11 они не понимали этого. И они норму за перегрузку часто принимали. Uh -huh. Ну вот, мы заходим в лифт. Встаем где-то вот задней стенки с Дворниковым, о чем-то беседуем. Ну, там, это самое. Или просто стоим рядышком. В общем, у меня в наушниках играет там этот музыка. Это музыка. В, МГУ, в МГУ происходит? Да, в МГУ. Uh -huh, мат uh -huh. МГУ и набивается человек 12, 13, наверное, и загорается норма. И вот такая, как бы, ну, такая непонимающая, не, не не догоняющая тетка, значит, около двери говорит кому-то, ну, выйдите, выйдите же, вы что, не видите, что перегрузка? Ну, и, значит, как бы... Человек, он как-то даже не знает, что ему делать. Но ну, видно, что норма, он видит, что норма. Но с другой стороны, тетка вот это самое. И мы с дворником обмениваемся понимающим взглядом. И я ему тихо-тихо, ну как, я, как мне кажется, очень тихо говорю. Кто-то пи***дит. Но при этом у меня в ушах вот этот вот этот самый кризис. И эта фраза... Он говорит, раздается спокойно, громким, обычным голосом, не крикливым, а громким, таким твердым голосом, на весь лифт в полной тишине. Вот так бывает, да, что вот как назло, в полной тишине. Лифт. Ну, как бы. Лифт оглядывается, но я этого не вижу. Я только вижу, что у дворников какое-то странное выражение лица появляется. Такой, как А я неправильно его ну, интерпретирую. И добавляю, разъясняя ему. Продолжаю. В том же духе, да. <рак cambik> тетка какая? -то. Считаю, что никто кроме нас двоих ничего не слышит. И опять это вот эта тетка какая, пи... раздается на весь лифт спокойным твердым голосом. Значит, а лифт на самом деле уже едет. То есть в этот момент он, дверь закрылся он поехал, а... и такая тетка такая стоит такая и на в первом же, на этом 11 этаже она выходит быстро куда-то. Немая сцена, просто немая сцена. И после этого, после этого, я слышал, что около 70 человек утверждало, что ехала в этом лифте. Это как с которые несли 700 человек на субботнике. Вот, то есть как бы людям рассказывали, пересказывали, это стало такое как причевое языцах в этом, на мехмате, и в результате как бы каждый вот из тех, кому первый или второй раз рассказали, он как-то при принимал это, что якобы он там ехал. Вот, поэтому вот я слышал, что где-то 70 человек было, которые утверждают, что они в этом лифте ехали. Вот такая была история. Ну, если 70 человек бы было, то реально перегрузка, да. Конечно, да. Условия розыгрыша. Случайному подписчику, который репостит это видео в ВК с хэштегом «Юра ищет призвание», я организую бесконтактную доставку такой книги с именным автографом Алексея Владимировича Саватеева. Точное условие розыгрыша в описании. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте про лайки, комментарии и подписку на этот канал. Они очень стимулируют меня делать следующие видео еще качественнее. Пока!